сюда вчера вечером в место, согласованное украинской стороной, рядом с границей Украины, а, не спали всю ночь, ждали приезда украинской делегации, но, к сожалению, у них очень сложная логистика, и вот только сейчас, время приезда переносилось несколько раз в течение ночи, но только сейчас мы получили информацию, что они прибудут где-то через час, соответственно, Сядем за стол переговоров. А известно, почему они выбрали эту логистику? Это был изменен маршрут, гарантированно же с нашей страны были не... Конечно, гарантированно. Да. Я не могу комментировать, наверное, у них были для этого какие-то основания. Я могу сказать, что поскольку каждый час продолжение конфликта погибшие украинские граждане и погибшие украинские солдаты, то.. Мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы выйти на какие-то договоренности как можно быстрее. Ну, эти договоренности должны, безусловно, быть в интересах обеих сторон. Уже говорят с о составе украинской делегации, по крайней мере, в интернете в открытых источниках называется конкретно фамилии, что-то поэтому. Я, что по ну, я неуполномочен раскрывать состав украинской делегации момента, когда они сядут за стол переговоров, конечно, информация соответствующая у нас есть, и это достаточно высокий уровень.